Всем привет! Продолжаем серию работы с молотом. Если не смотрели предыдущие видео, обязательно посмотрите. Сегодня работа во фронтальной плоскости на подъем. Это работа, как правило, на контрфазу. То есть на раскручивание. Не на закручивание, а на раскручивание. На раскручивание прежде всего в сторону. Это важно при различных поднимающихся техниках в ударе на отмашь. И при бросковой технике. Вот. Удары на отмышь вверх восходящий, и какая-то бросковая техника, когда вы раскручиваетесь э -э -э -э, и плечевым поясом, и всем тазом в сторону, одновременно подбивая в сторону тазом вверх. Итак, <связь> молот, чем ведущая рука чем ближе к увалде, тем, соответственно, легче, чем она ближе к корпусу, тем, соответственно, тоже легче, да, вот так вот легче, чем так, вот так еще тяжелее. То есть, чем рычаг больше по праву рычага, тем, соответственно, больше нагрузка. Итак, смотрим. Ноги на ширине плеч и шире. Кувалду таким образом. И делайте восходящее движение. Восходящее. Вниз кувалду не роняете. Значит, пускаете ее просто медленно вниз. Не надо раскачивать ее вот так вот, чтобы она качалась. Резкое движение вверх, а потом медленно вниз. Так. чтобы потяжелее. Сюда взял, на середину почти рукоятки. И точно также похожие движения можно делать не в фронтальной плоскости, а в сагитальной, но назад. Если на предыдущем уроке мы делали вперед, здесь делать то же самое назад. Когда применяется при таких ударах, когда таз надо сильно подать назад, а в сагитальной плоскости. Это сразу ну, разного рода морской техники. Через бедро, да? подхват, через плечо. А также с бары ногой, такие как у ширки, например. Да? Бар назад. Вот. Вот он движение, потому что будет. Вот. Вот такое движение. Итак, стоит. Есть одноименный вариант и разноименный. В разноименном варианте стоит спереди, положим левая нога, а ведущая рука правая. То есть спереди стоит правая, и правая же рука Старайтесь сделать быстрый старт. Работа на плеометрику если мы боремся с инерцией тяжелого молота, именно в этом старте идет самая большая работа. Она вырабатывает резкий старт, резкий рывок. Как в ударе, так и в блоке. Ну что ж, смотрите видео дальше. Будет еще, подписывайтесь на мой канал на YouTube. И посещайте ресурсы. Буду блог.ру, макивара.ру, докторшилов.ру и корректура.ру. До встречи.